К нам сегодня приехал прицел. Вот такой Marco 624 на 50. Сетка Милдот. Будем его ставить сегодня на Эдган Мотодор в замену вот этого прицела, который стоял на нем временно. Снайпер 6932. Как показала практика. 9 крат увеличения, маловато для стрельбы на 50 и более метров из этой винтовки. Мишень видно плохо. Ну, имеется в виду, мишень бумажная. То есть, э, стрельба на кучу уже затруднена. Поэтому был взят такой более мощный прицел. Пришел он без коробки самодельной пенопластной упаковки, продавец об этом предупреждал, потому что родная упаковка большая и что-то там с китайской почтой по габаритам не проходит. Она была в таком продолговатом пенопластном ящичке. Ну, доехал все в целости и сохранности. Покупал на Алиэкспрессе, цена на момент покупки в рублях была 4.166, сейчас она 3.800 с чем-то, ну в долларах 76 долларов. Можете сами посчитать. Что шло в комплекте? Такая бленда солнцезащитная. Вот такой длинный, Накручивается на переднюю часть прицела. Кольца высокие на планку вивер При покупке продавец просил указать на ласточкин хвост или на вивер. По умолчанию шли вот такие 20 мм салфеточки для протирки линз и вот такие крышки. Вот такой комплект, ну, силикогельчик. Сам прицел Сделан на первый взгляд очень качественно, солидный вес, все очень так четко. Особенность вот как регулировать вот такие фиксаторы, то есть положение затянуто против часовой стрелки, барабашки у нас не крутится. Отфиксируем, после чего начинаем работать. Затягиваем, все, случайно невозможно сбить. Вот на предыдущем прицеле было вот так вот, закручено крышками. То есть для того, чтобы оперативно сделать поправки какие-то, необходимо было откручивать крышки. Они постоянно где-то заваливались. Такая реализация более удобная, на мой взгляд. Кратность прицела вот, видите, от 6 до 24. Есть регулировка диоптрии. Тут вот выбит логотип марку. Немножко с фокусом у нас. Здесь вот на бочонке подсветки логотип Маркова металлический, вклеен. Настройка параллакса от 25, вот маркировка ярдов, но ну, я думаю тут ярдов от 10, потому что мерка дальше двигается и до бесконечности. Никаких э, пальцев дяди, дядюшки Ляо, внутри на линзах нету. Оптика чистая, мусора, пыли внутри не наблюдается. Посмотрели предварительно на улицу из дома, покрутили параллакс, кратность. В принципе, все работает, все регулируется. Посмотрим, как это будет работать при стрельбе сейчас мы пока поставим на паузу поставим прицел на винтовку и потом покажу как он выглядит на винтовке вот мы поставили прицел на винтовку забыл сказать есть подсветка трехцветный прицел пришел без батареек по традиции Подсветка зеленая, красная, синяя, на любителя. Я обычно и не пользуюсь никогда. А, очень приятная сетка Милдот по четыре точки от центра. В принципе, для стрельбы на... До 100 метров этого хватает для того, чтобы делать поправки по сетке. На этом прощаюсь. Спасибо.